Я мечтаю о том Народные караоке номер один в стране Праздник песни с хором турецкого Берите с собой детей, ждем каждый Вечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить более 50 городов России, более 5 миллионов участников. Энергетика зашкаливает. Масштаб потрясает. Впервые в Нижневартовске. Площадь нефтяников 10 июня. К Дню России. 7 вечера. При поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югра.